Я хотел порефлексировать на самом деле вместе с вами да, сказать, на тему о том, как, как мы в общем, движемся сейчас в сегменте кибербезопасности именно промышленной. Вот. Ну, на форуме э, присутствуют больше, в большей части представлены вендоры-интеграторы. Да? Это, наверное, говорит о том, что все-таки усилия регулятора по импортозамещению да, ну и, соответственно, многие из них это отечественные так сказать, вендоры, да, приносят определенные результаты, наверное, можно сделать вывод. Вот, но э, с учетом того, что так сказать, предприятий представлено несколько меньше, да, наверное, так сказать, как раз встает вопрос о том, как мы общаемся, да, то есть как мы взаимодействуем. Возможно, в этом виноват да, ковид, так что такое представительство небольшое, а возможно, так сказать, все-таки есть какие-то проблемы в диалоге между сказать, информационной безопасностью и руководителями предприятий. Вот хотелось бы на эту тему немножко тоже порефлексировать сегодня. И э, э, начать я хотел с небольшого такого вот опроса, который нас от, откатывает там ну, буквально на 20 лет назад. Э, э, наш коллега, известный эксперт, э, по кибербезопасности, именно промышленность, фокусирован промышленной сфере, Дейл Петерсон, американский эксперт, да, сказать, недавно, ну, в конце прошлого года, сказать, столкнулся со статьей, посвященной там, достаточно детальному разбору вопросов, насколько воздушный зазор и там, закрытые промышленные протоколы защищают от кибератак. Да, сказать, и как бы, сказать, Он возмутился и удивился этому поскольку, говорит, мы уже 20 лет обсуждаем этот вопрос, ну, вот в Соединенных Штатах, да, они 20 лет обсуждают, мы, так сказать, так, в активном режиме, там, где-то 3 года, да, с принятия 177 ФЗ обсуждаем этот закон. Ну, и, там, возмущение его было связано с тем, что он говорит, сколько можно-то, в общем сказать, об этом говорить, уже столько времени прошло, и, так сказать, он решил провести, сделать, ну, собственно, так сказать, небольшой опросик, вот результаты его здесь представлены, Среди там, аудитории, которые, ну, соответственно, так сказать, слушает, там следует за Дейлом. То есть, это так сказать, наши с вами коллеги, то есть аналогичная аудитория, как здесь представлены те, кто погружен в вопросы кибербезопасности именно промышленной, понимают, соответственно, так сказать, и знают, что происходит в этой сфере. Ну и так сказать, вот 105 человек проголосовали, результаты опроса такие, в общем, потрясающие. Да? То есть э, вопрос звучал так: да, какое количество, на ваш взгляд, какое количество э, предприятий на сегодняшний момент, ну, то есть, вот вы все, э, сказать, кто общается с предприятиями, на ваш взгляд, вот по вашим ощущениям, какое количество предприятий так сказать, преодолели вот этот вот миф о воздушном зазоре? Э, ну и, соответственно, предлагаемые варианты вот меньше 10% предприятий не верят в воздушный зазор, ну, там вот два диапазона еще даны, и, соответственно, последний вариант больше 50 процентов предприятий там, собственно, сказать, этот миф еще не, не преодолели. Да? То есть, соответственно, сказать, мы видим ответы: да? То есть, почти 40% сказала, что встречаются с тем, ну, постоянно встречаются с тем на, на производствах, на предприятиях, что там и руководители, и менеджеры, да, сказать, они все еще верят в, в существование воздушного зазора. Ну и всего 25% так сказать, сказало, что так сказать, менее 10% предприятий там верят а, в этот миф. Второй вариант крайний, да, сказать, больше 50 предприятий все еще сказать, мыслят в категориях а, наличия воздушного зазора. Есть такие? Ну да, вот я, собственно, так сказать, достаточно часто сталкиваюсь именно с таким вариантом и больше склоняюсь, как раз к этому варианту. То есть, ну, какие можно, в принципе, из этого сделать выводы, несмотря на то, что вот коллеги привозили до этого выводы Доводского форума, да, который недавно прошел, и, соответственно, так сказать, он. Включил э, кибербезопасность в там, 10 основных приоритетов, да. То есть, несмотря на это, если мы опускаемся в какую-то предметную там, область, и в данном случае, вот в, нашем, в нашем случае, да, сказать, именно промышленную кибербезопасность, да, то есть мы видим, что сказать, достаточно медленно меняется. То есть, ну, человек такое существо, да, в принципе, мы достаточно медленно меняемся, да, сказать, и Путь, который там проделали там, наши коллеги в Соединенных Штатах да, сказать, в течение 20 лет, и там, путь, который мы проделали в течение трех лет, ну, сказать, здесь можно, наверное, сравнить и сказать, что действительно нам еще тоже предстоит достаточно большая работа. И сказать, вопрос именно, как, как, о чем мы говорим с, с руководителями предприятий, с бизнесом, да, сказать, когда мы разговариваем про промышленную кибербезопасность, насколько нас слышат и, собственно, сказать, насколько эффективны эти разговоры. Вот. Ну и, соответственно, так сказать, здесь стоит посмотреть именно на то, что волнует там бизнес, что волнует руководителей предприятия. Понятно, что в первую очередь, да, ну и насколько как бы, вот эти вот вызовы, которые волнуют бизнес, да, они связаны действительно с кибербезопасностью. То есть, очевидно, да, так сказать, там любого руководителя предприятия в первую очередь волнуют экономические показатели, то есть развитие предприятия, успешное, так сказать, устойчивое положение на рынке, да, то есть экономические показатели. И, соответственно, на сегодняшний момент мы можем констатировать то, что достаточно быстро все меняется, так сказать, вот там из там последних примеров тот же, так сказать, ковид, да, вносит так, такие, так сказать, сложные корректировки в принятии решений, так сказать, влияет на принятие решений, да, так сказать, руководителей. То есть, например, там в прошлом году мы все наблюдали, как транспортная отрасль да, у нас практически схлопнулась, да, и сказать, это произошло очень резко. А наоборот, нагрузка, например, на телеком, на каналы связи, да, она резко возросла. То есть э, все меняется достаточно быстро, да, цены на нефть тоже, которые влияют сильно на нашу экономику, да, они постоянно меняются, сказать, вот там погода поменялась, да, сейчас вдруг они стали расти, На этого они, соответственно, резко падают. Технологические тренды, да, сказать, второй момент, который там серьезно влияет и, сказать, который рассматривают руководители предприятия, да, тоже точно так же, так сказать, то есть сейчас у нас на повестке дня вопросы там, четвертой промышленной революции. да, Это связано с внедрением новых технологий. И э, там, если сравнить, и здесь тоже там, провести параллели, сравнить, как быстро там, эти процессы менялись, там, ну, если взять там, ту же первую промышленную революцию, да, от первой до второй, да, так сказать, там, эти изменения от парового двигателя до электричества происходили практически там, сотню лет, около сотни лет, то... Если там взять промежуток между третьей и четвертой индустриальной революцией, то это, сказать, меньше, в принципе, 10 лет. То есть это в начале 2010-х годов там появился у нас так сказать, появился тренд там, третьей промышленной революции, да, зеленые технологии, и, соответственно, сказать, там уже в 2015 году мы там, начали разговаривать про четвертую промышленную революцию. То есть все меняется достаточно быстро, и здесь хотелось бы отметить, что вот эти изменения, так сказать, они носят уже такой нелинейный характер, то есть мы как там, человеку больше свойственно, так сказать, там и привычны какие-то линейные изменения и, соответственно, таскать на реагировать быстро на вот такие экспоненциальные изменения нам сложно и то же самое касается, соответственно, таскать вопросов информационной безопасности, то есть руководители предприятий, как правило, сказать, ну вот живут еще в этой парадигме воздушного зазора, да, таскать как мы видим не только здесь у нас, да, и здесь, наверное ну и, соответственно, сказать, откладывают решение вопросов информационной безопасности, либо не очень понимают, собственно, сказать, зачем их решать, и сказать, от этого как раз зависит, в общем, достижение нашей, нами вместе, сказать, вот этой нашей цели, сказать, действительно безопасного производства, да. Единственное, сказать, вот из трендов, которые тоже достаточно важны и сейчас там активно рассматривается тоже руководителями, сказать, предприятий, то, что вот мы видим и наблюдаем, это геополитический фактор, да, и здесь тоже, сказать, наверное, надо сказать о том, что регулятор приложил к этому руку, то есть в большинстве случаев там крупные предприятия, это в основном касается крупных предприятий, то, что мы видим, да, и, соответственно, крупных, и монополий, да, сказать, действительно регулятор донес свою мысль, свою идею о том, что кибервойна на сегодняшний момент это, очевидно, самый эффективный способ введения, там каких-то противоборств, да, и действительно, то есть самый дешевый и самый эффективный, и действительно, сказать, там, включить всю страну от той же так сказать, электроэнергии достаточно быстро и просто, выключив абсолютно все процессы. И в этом плане там, крупные предприятия действительно приняли на сегодняшний момент у себя там, программы комплексные по модернизации систем информационной безопасности, движутся так сказать, в реализации этих программ. Но сказать, что, например, там, все разделяют смыслы там, этих программ и их, там, так сказать, все их понимают внутри этих предприятий, тоже достаточно сложно на текущем этапе. Ну и, соответственно, сказать, вот о чем мы да, сказать, говорим, то есть как мы говорим с руководителем предприятия на сегодняшний момент, о чем, да, то есть, ну мы говорим, и все на самом деле уже это знают, там, вот, и, так сказать, результаты Доловского форума нам это показывают, да, что действительно мы видим там кратное увеличение количество кибератак ежегодные, увеличение сложности этих кибератак. Да? Вот для руководителя предприятия как бы вопрос, что это, сказать, это какая-то цифра на табло там за окном, да, которая сказать, его там касается или нет. То есть, есть на сегодняшний момент в компании инструменты, которые там могут как-то... Померить действительно, сказать, как-то объективно показать, какое количество там, кибератак произведено на там, мое конкретное предприятие, да? какое, соответственно, сказать, количество инцидентов было, насколько, соответственно, сказать, оно поменялось по сравнению с прошлым годом. Да? Есть такой инструментарий или нет? То есть вопрос. Далеко не везде. Да, цифровая трансформация да, – это то, соответственно, сказать, о чем мы говорим. Мы говорим, что вы сейчас внедряете новые технологии, четвертая да, промышленная революция. Без этого, естественно, сказать, вы не можете быть конкурентоспособными и успешно развиваться. Да. Вопрос. Как бы, э, насколько вы на сегодняшний момент готовы учитывать, э, когда вы планируете внедрение этих новых технологий, то, что все… Ну, то, соответственно, учитывать фактор кибербезопасности и, соответственно, планировать его сказать, на ранних этапах. Действительно, чтобы эти технологии были защищены и сказать, в определенный момент не остановились, да, сказать, и предприятие не остановилось. Да? А, тоже ответ на этот вопрос такой, повисший в воздухе. Да? Ну и понятно, что сказать, самый главный вопрос и самая большая проблема, о которой тоже здесь уже сказать, не один раз говорили, это кадровое собственно, сказать, обеспечение предприятий именно специалистами в информационной безопасности. Особенно, когда мы говорим про промышленную кибербезопасность, да, то мы все прекрасно понимаем, что специалистов, которые понимают специфику там, и АСУТП, и ИБ, да, их вообще там штучное количество на сегодняшний момент на рынке. Да, и здесь также так сказать, вопрос. Это те люди, которые на самом деле ведут диалог с руководителями и с бизнесом. Насколько понятный этот диалог так сказать, бизнесу и руководителю. И, соответственно, Вообще, в принципе, руководители уделяют на сегодняшний момент время, так сказать, ресурсы, там, поиску таких людей. Да, там, говорить про обучение, наверное, тоже нужно, да, так сказать, и сложно, но это все-таки не задача предприятий, да, это скорее задача больше так сказать, образовательных учреждений, да, и, соответственно, там политики тоже, опять-таки, регуляторы. Если там, опуститься прямо в предметную область, да, сказать, и, там, посмотреть сверху на нее, да, то, соответственно, о чем мы сказать, дальше говорим да, с руководителями предприятия сегодня. Ну, мы показываем как бы, определенные диаграммы и графики. Да, вот здесь показано, с левой стороны мы видим диаграмму количества опубликованных уязвимостей АСУТП, да, по годам, да, ну, соответственно, 2020 год здесь не присутствует, но если его добавить, там тенденция не поменяется. Да? То есть, ну, в принципе, что можно констатировать? Мы можем сказать, что да, в СУТП в технологическом сегменте да, мы видим там, ну, в среднем в коридоре 25-40% ежегодный прирост количества опубликованных уязвимостей. Опять-таки, э Здесь речь идет только об опубликованных уязвимостях, да, сказать, то количество уязвимостей, которые по АСУТП системам не опубликованными, находятся скажем, в стадии проработки, да, еще не открыто, да, сказать, они в этой, их в этой статистике нет. Да. Вот. И здесь, как бы опять-таки, важный момент, тоже, который там, нужно отметить. Там и коллеги из лаборатории Касперского, и там, наши исследователи да, сказать, там, уже не один доклад делали на эту тему. Наши исследования уязвимости АСУТП в итоге, соответственно, приводит к тому, что мы. Производителям СУТП передаем эту информацию да, сказать, и дальше наблюдаем, как там, эти уязвимости исправляются. Да? Как правило, на исправление сказать, этих уязвимостей у производителя СУТП уходит ну, там, сказать, там, в среднем больше года. Да? То есть это, так сказать, дистанции такие достаточно большие. Да, ситуация там постепенно меняется в лучшую сторону, но сказать, пока что сказать, что какой-то прорыв здесь происходит, нельзя. Да? Ну, справа на диаграмме показаны... По 2019 году распределение, соответственно, вот этих количеств уязвимостей по э, вендорам АСУТП, СУТП, ну и, соответственно, показана диаграмма э, распределения по критичности найденных уязвимостей, то есть по их, соответственно, влиянию на э, саму инфраструктуру, на технологический процесс, так сказать, в случае реализации э, каких-то из уязвимостей. Да, Опять-таки, мы здесь видим на этой диаграмме в основном, ну, точнее, не в основном, а мы видим только лидеров, соответственно, так сказать, рынка, то есть это компании все крупные, да, все компании западные, производители АСУТП, они все с большой историей, у них у всех, так сказать, богатый опыт в разработке, у них есть средства на то, чтобы на самом деле заниматься, так сказать, вопросами информационной безопасности, да, и несмотря на это, мы видим, что, да, сказать, ситуация, ну, она достаточно такая, сложная, тяжелая, да, и здесь, что еще хотелось бы, так сказать, ну, вот в этом рейтинге, да, нету отечественных производителей АСУТП, и с учетом импортозамещения мы все прекрасно понимаем, что, Э, так сказать, там, этот сегмент рынка, да, наши отечественные производители АСУТП фактически сейчас э, там, восстанавливают, восстанавливают этот сегмент, там с нуля занимаются разработками, и э, они не настолько так сказать, большими инвестициями обладают, как вот представленные да, так сказать, мировые лидеры. И естественно, понятно, что там, так сказать, когда мы там, поглубже посмотрим на вопросы информационной безопасности, да, то там ну, понятно, так сказать, тоже потребуется достаточно большая работа, то есть нельзя сказать, что это там, абсолютно на сегодня моментом безопасные защищенные э, э, решения э, ну и соответственно сказать, вот в результате всех вот этих вот э, диалогов до да, которые мы ведем и вот собственно тут тех э, показателей которые мы пытаемся обсуждать с руководителем предприятия с бизнесом да то хотелось бы теперь посмотреть сказать, ну как мы как быстро мы движемся то есть насколько мы продвигаемся к действительно защищенной э, промышленной инфраструктуре да, собственно сказать как это посмотреть, я взял оценку рынка, ну, то есть я решил в качестве индикатора взять просто там оценку рынка, так сказать, по конкретному сегменту, соответственно, по конкретному классу продуктов, да, сказать. ну, и, соответственно, сказать, класс продуктов, который находится и востребован только для кибербезопасности промышленных систем, да, это, сказать, решение промышленной НТА, да, сказать, вот если там говорить про конкретные там продукты, это там наш PTI-SIM, либо, так сказать, вот лаборатории Касперского, да, ну и соответственно, так сказать, вот если посмотреть на эту диаграмму, мы оцениваем емкость рынка российского, да, собственно говоря, потребность рынка вот в таких решениях более триллиона рублей на сегодняшний момент, и, да, это наша оценка, да, так сказать, она, скажем так, пессимистичная оценка. На самом деле, ну то есть рынок там больше триллиона, так сказать, значительно. Вот, и э если посмотреть, вот позитив, да, был первым, кто выпустил там, российский продукт в этом классе, да, на российском рынке, и, соответственно, сказать, до там, это было в 2016 году, до 2016 года там не было каких-то внедрений, то есть, ну, как бы я, например, не знаю, не слышал, да, сказать, что были там, внедрения таких решений именно в промышленные сегменты в российском в российской промышленности. Вот. И там, если вот с 2016 года посмотреть, и опять же таки, так сказать, мы сделали оценку, ну, мы регулярно это делаем, оценить, насколько, сколько проектов реализовано и нами, и всеми нашими конкурентами, то мы видим, что это сказать, цифра менее 1% от этого объема. То есть получается, что за 4 года мы, соответственно, сказать, закрыли менее 1% потребностей рынка да, так сказать, в таких решениях. Ну и, соответственно, сказать, легко сделать выводы о том, что сколько нам времени потребуется, чтобы закрыть там 100%. Да, сказать, ну, примерно 400 лет, да, сказать, вот если исходить из таких вот темпов, если мы дальше будем двигаться такими темпами. Да. Опять-таки вопрос, вот, как бы, насколько сказать, действительно, то есть вот эта картинка там иллюстрирует, насколько действительно мы эффективны Ведем диалог с бизнесом, насколько бизнес уходит от понятий воздушного зазора, то сказать, готов уйти от воздушного зазора и, соответственно, перейти в плоскость действительно решения задачи кибербезопасности. Что мы предлагаем? на самом деле не только предлагаем, но и э, практикуем да, на сегодняшний момент. Мы, в общем, сказать, видим, что необходимо переходить в практическую плоскость и к обсуждению именно там, практических задач кибербезопасности с бизнесом и связывать как раз эти задачи с непосредственными вызовами, которые в первую очередь там, бизнес интересует. То есть, да, вот там в течение этого форума сказать, здесь там, и регулятор выступал, да, сказать, и в стеках, и в ФСБ. То есть мы видим, что есть много вопросов, там, по закону да, сказать, возникает много коллизий, много вопросов, на которых нет однозначных ответов. Это действительно так. И, там, наверное, непродуктивный путь опираться в данном случае только на какие-то инструкции и э, законы, что, о чем, собственно, сказать, тоже э, э, эта мысль сказать, уже там, звучала. Да? И как перейти к вот, какому-то диалогу практическому, который нас будет вести к результату? Да? Очевидно, что там, бизнесу, который в первую очередь заботится о стабильности, там, ну и не только бизнесу, там, любому там, государственному предприятию, да, в первую очередь заботится о стабильности и, и там, развитии своего предприятия, да? Очевидно, сказать, в практической плоскости ему интересно выделять средства, ему понятно, да, опять-таки, информационная безопасность, которая будет там, непосредственно приносить пользу сказать, именно вот основным процессам бизнеса. Да, Как это сделать? То есть мы предлагаем четыре шага. Здесь да, такие простые обозначили четыре шага. Предлагаем, соответственно, сказать, начинать с того, что мы приходим к бизнесу и обсуждаем с ними, с бизнесом обсуждаем, собственно, так сказать, вот Набор недопустимых рисков, которые, в принципе, могут привести к разрушению да, там, предприятия, к разрушению бизнеса, к его остановке. Да. И здесь, конечно, там, в первую очередь это, это те так сказать, параметры, которые может назвать собственно, сам бизнес. Да, то, что его интересует, что он хочет защитить. Да. То есть это может быть, соответственно, кража каких-то там финансовых да, сказать, средств. Да, Опять-таки вопрос, сколько там для бизнеса критично и чувствительно. Там, там, один доллар у него украдут или миллион долларов. То есть это надо как раз определить, это может сказать только бизнес. Или это остановка турбины, да, сказать, которая остановит точно так же бизнес да, компании. Вот. То есть, соответственно, сказать, это диалог, который должен быть выстроен там, непосредственно с руководством, да, сказать, непосредственно с людьми, которые отвечают за благосостояния и благополучия предприятия. И, соответственно, сделав этот первый шаг, второй шаг, который мы предлагаем, да, это верификация, собственно, так сказать, вот этих недопустимых событий, недопустимых рисков. Но, ну, как правило, так сказать, набор этих рисков, он небольшой, на самом деле, после обсуждения, но так сказать, дальше нужно действительно проверить, а можно ли эти риски реализовать, ну, для того, чтобы не вкладывать деньги в то, что действительно так сказать, не требует этих вложений. Да, и на этом шаге, как правило, так сказать, как это происходит, то есть мы там, наша команда исследований, команда там, наших хакеров, да, сказать, действительно демонстрирует возможность реализации тех или иных рисков собственно, по тому списку недопустимых событий, которые мы определили. Вот. На основе сказать, полученных результатов, это соответственно, делается вместе с ИБ-командой заказчика, на основе полученных результатов соответственно, сказать, мы уже анализируем и планируем, и реализуем так сказать, такой процесс, трансформации именно кибербезопасности предприятия. Да, так сказать. И в процессе этого проектирования действительно рождаются решения, которые позволяют обеспечить именно защиту тех недопустимых, ну, от тех именно недопустимых событий, которые бизнесу интересны. Да. И поэтому бизнес понимает, зачем он вкладывает эти деньги и, соответственно, так сказать, как он их вкладывает. И после того, как этот э, этап реализован, да, сказать, последний этап ⁇ это уже собственно, сказать, опять -таки, некая независимая проверка того, насколько внедренное решение да, эффективно. И здесь опять -таки, мы привлекаем уже, там, наших коллег, например, ту же лабораторию Касперского, да, так сказать, хакеров лаборатории Касперского, которые проводят э, э, э, независимо, тестируют. И пытается, опять-таки, реализовать те же самые недопустимые события, которые мы с бизнесом определили. Да? При этом уже команда собственно, так сказать, самого предприятия, команда заказчика, используя уже выстроенную систему, да, так сказать, пытается эти риски остановить собственно, предотвратить да, и так сказать, показывает, ну, так сказать, возможно это сделать или нет. С помощью этих четырех шагов мы можем выстроить в общем, понятный диалог да, с бизнесом да, и так сказать, говорить на одном языке с ним, и построить действительно эффективную систему киберзащиты. При этом, естественно, так сказать, мы учитываем в том числе так сказать, и там, требования законодательства, но в основе все-таки лежит практический аспект и практическая безопасность. Вот. Ну и, соответственно, сказать, что мы для этого используем, наш инструментарий, да, я не буду подробно останавливаться на там, всех наших решениях, да, вы знаете, что там позитива на сегодняшний момент, есть решение и для промышленного сегмента, да, и для корпоративного сегмента, да, так сказать, решение для создания сока, для автоматизации процессов, выполнения законодательства. Да. Но самое главное, сказать, это там, наши экспертные сервисы, которые мы предоставляем, и, собственно, так сказать, вот, ну и наши образовательные в том числе сервисы. То есть понятно, что мы прекрасно понимаем тоже дефицит кадровой Который присутствует на рынке, пытаемся сказать, здесь тоже в этом процессе участвовать, насколько мы можем и вкладываться, сказать, в это. Да, и как бы вот, платформа, которую мы реализуем, и которую, соответственно, на третьем шаге, мы создаем, да, она в себя включает. То есть я просто хотел сказать, что она в себя включает не только решение позитива, понятно, что мы не можем. Там, только нашими решениями там, закрыть всю задачу целиком, да, когда мы говорим о комплексном решении. Естественно, сказать, мы говорим об некой экосистеме наших партнеров, да, которых мы также привлекаем к реализации собственно, сказать, вот этих четырех шагов, вот этой вот, собственно, там, парадигмы практической кибербезопасности. И опять-таки в процессе там, создания и выстраивания этой системы мы обучаем, персонал заказчика, служба информационной безопасности заказчика, естественно, сказать, пользоваться этой системой. И понятно, что это не исчерпывающее обучение, но сказать, там серьезные практические навыки мы даем. Ну и, соответственно, сопровождаем. После этого сказать, это поддерживают силами наших экспертов. Вот. ну У меня все. Спасибо большое.